приветствую всех пчеловодов любителей и профессионалов всем пацанам и девчонкам привет кто любит пчелок кто с ними работает сегодня на пасеке наблюдаю вот такую вот картину пчелки чистят прилетку это не в одном улике вот там дальше еще в одном улике в этом уже вот перестали в среднем это уже третий день они чухают прилетку. Почему? Вопрос, конечно, все задают, но никто не может на это ответить. Залез я в интернет тоже посмотреть, почему пчелы чистят прилетку. Так вот, есть там такой автор Евсеев. Он говорит, что скорее всего, что в улей кто-то хотел пробраться. Или пчелы другие... Или осы, или шершни. Ну, может, нападение какое-то было. В общем, пока еще непонятно, неизвестно. Что-то пчелки немножко агрессивные. Немножко атакуют меня. Но ничего, продолжим. Многие говорят, что нету взятка. Ну, взяток у нас сейчас есть. Цветет липа. Вон там дальше улики все работают, а эти чистят, но и тоже не все чистят, а некоторые пчелы продолжают работать. И почему вот тот улик тоже начал работать? Два дня они чистили, на третий день перестали. Дальше улик, он дальше еще один, тоже ходят чистят. Говорят бездельничают, нет взятка, но есть. Либо цветет. Некоторые говорят клещ этим борюсь пчелы обработаны все нормально насчет клеща короче подошел к улику и увидел вот такую вот картину смотрите что делается на полу не обращал внимания сколько мертвой пчелы вот она и там дальше и именно возле этих трех уликов может действительно и все вправ что был напад какой-то на, на эти три улика И пчелы защищались Защищали свою территорию Откуда взялся этот подмор Понять не могу Потравы нету нигде Была бы потрава mm -hmm. Так те бы улики тоже Потравились Но там все чисто Подмора нету Возле, возле уликов А здесь вот на полу Вот они лежат А эти чистят, может быть, удаляют запах прилетевших пчел. А что получилось? У нас в этом году очень много райов. У меня тоже два, два роя вышло, и от соседей прилетают очень много райов. И в последний день, когда я уезжал, надо было уехать, прилетел рой. Вот я думаю, может он был без матки. И пчелы пытались впроситься вот именно в эти три улика. Я не, не успел его снять, надо было уехать. Может они пытались войти именно в эти три улика. И я так понял, может быть часть пустили, а часть так и осталось вбежать в борьбе с неравными. Это так мои предположения разные. Может кто подскажет, почему и как. Ладно, всем пока. Вот подошел к другому улику. Пчелки работают. Все нормально. Прилетку не чухают. Обножку несут. Все хорошо. Улик на 12 рамок. Украинская рамка. С двумя 145 корпусами. Очень удобный улик, доволен я этими уликами. И испытываю в этом году пароль альпийцев. Тоже неплохой улик. Красиво пчелки работают. Липо цветет. Ну что ж, всем пока. Всем пока.